Здравствуйте, дорогие друзья! С вами адвокат Дмитрий Анцупов. Как вы знаете, я помогаю Галине Анатольевне покупать дом. И сегодня я получил выписку из ЕГРН. Это первый документ, который мы запрашивали у продавца. И я вам на практике покажу, насколько этот документ важен, что он вообще из себя представляет и на какие моменты Нужно обратить внимание для того, чтобы обезопасить себя от каких-либо рисков. Вот посмотрите, пожалуйста, поближе. Выписка из ИГРН состоит из трех листов. Так выглядит первый лист. Здесь у нас указан кадастровый номер. То есть вы должны проверять, чтобы кадастровый номер был одинаковый и в выписке, и в правоустанавливающих документах. То есть договор купли-продажи, дарения и так далее. Соответственно, дата регистрации номера, местоположение, адрес. Кадастровая стоимость, что немаловажно. Площадь. Получатель выписки указан А самое еще главное, имеется здесь статус записи об объекте недвижимости То есть статус должен быть актуальный Не временный, а актуальный Это значит то, что сведения актуальны Второй лист, он более интересный Его мы близко показывать не будем Потому что я персональные данные там замазывать не стал Но вы можете посмотреть издалека, как он выглядит Соответственно, здесь у нас есть информация о правообладателе, то есть полное наименование, дата рождения, там, адрес регистрации продавца. Но самое основное, здесь в третьем пункте есть документы, на основании которых человек получил право собственности. То есть это крайне важно. Если вы там видите, что есть договор купли-продажи, договор дарения, обязательно запрашивать этот договор, обязательно нужно запрашивать подтверждение оплаты. Здесь также указано, когда человек стал собственником. Непосредственно во втором пункте имеется дата. И вы тоже должны понимать, что если, например, человек вчера купил недвижимость, а сегодня уже продает, ну, это первый повод задуматься. Явно здесь что-то не так. И третий лист вы можете посмотреть. Здесь указаны возможные и невозможные ограничения. В нашем случае, в случае Галины Анатольевны, данные отсутствуют. Это значит, что никаких запретов, ограничений нет. Естественно, дорогие друзья, мы... Я также сам закажу данную выписку. Для тех, кто не знал, у нас в целом любое лицо, заплатив соответствующую госпошлину в МФЦ, либо на сайте Росреестра, может такую выпуску заказать. И я вам рекомендую, как запрашивать у продавца, но проверяйте обязательно. Закажите еще сами, не поленитесь, потому что мошенников сейчас крайне много. И человек может вам дать какую-то старую выписку, где он еще собственник поддельную выписку и так далее, и так далее. Соответственно, крайне важно, чтобы все, скажем так, обсуждения, диалоги велись либо с собственником, который указан в выписке, либо с лицом по доверенности от собственника, потому что если какое-то третье лицо ведет с вами переговоры по поводу купли-продажи, уже повод задуматься о том, что, а какие основания у него есть вообще разговаривать о данной сделке. Соответственно, друзья, первую выписку мы получили, сейчас мы еще получим выписку чуть более важную, это выписку о переходе права собственности, это, как так, расширенная выписка из ЕГРН. Там будут указаны все собственники и все основания права собственности. И это тоже крайне важно, потому что нужно смотреть, сколько было собственников, как долго они владели. Ведь если, например, вы покупаете квартиру или загородный дом и видите, что до вас там, им владело там, несколько человек, причем перепродажа была там с разницей в неделю, в месяц и так далее, это уже Первый повод задуматься. В общем, друзья, следите по ходу получения различных документов. Я вам анонсирую процесс то, как квартира, ну, в нашем случае загородный дом, проверяется, как проверяется участок земли. Я думаю, будет полезно. Следите за новостями и подписывайтесь на мой канал. Если у вас имеются какие-то вопросы, пишите в комментариях, на все обязательно отвечу. До новых встреч, друзья!